Как братья пришли к Иосифу во второй раз. Мы помним, что первый раз, когда они пришли, он обращался с ними строго, сурово достаточно заподозрил, заподозрил их в шпионаже в да, и, преследуя естественно, свои цели, вот, потребовал привести брата Вениамина. Толкователи говорят, что он опасался за жизнь, во-первых, брата своего Вениамина. И кроме того, мы видим по его действиям, что он э, как бы добивается того, чтобы братья показали, каково его их отношение к Вениамину, к отцу и к вот этому событию, то, что они продали самого Иосифа. То есть здесь мы даже можем увидеть некая параллель с покаянием апостола Петра, когда э, Господь является, да, при рыбной ловле, когда апостолы ловят рыбу, он трижды Петра вопрошает, любишь ли меня, да, а почему трижды, потому что Петр трижды отрекся от него, причем он вопрошает в той же степени, в какой Петр отрекался, потому что по апостолу Матфею Петр первый рассказал служанке, которая его признает, что он был с Иисусом. «Не, не знаю, не понимаю, о чем ты говоришь, просто так. Второй отрекся с клятвой, а в третий сказано, он стал кляться и божиться. Не знаю этого человека. То есть еще Бога призывал сидеть и когда он когда он принимается Христом опять в апостолов Ведь, мы, если посмотреть текст Евангелия, Господь говорит скажите апостолам, скажите братьям моим и скажите ученикам и Петру он говорит Петра отдельно, почему? он же отрекся, ты же из учеников этого человека он говорит нет, я клянусь и что нет, и поэтому вот, вот Господь как вот волю да, человеческую уважает он, и там апостол он первый раз спрашивает Господь любишь ли ты меня больше чем они Второй раз «любишь ли ты меня?» А с третий раз он говорит Любит, «любишь ли ты меня?» Но там о, термин употреблен греческий в меньшей степени, который говорит «любить». Там разные глаголы, да? Ну, мы говорили об этом. Да? Вот. И здесь тоже Иосиф он как бы вот приводит к покаянию братьев своих. С одной стороны, он старается выяснить, как они относятся. А с другой стороны, он доводит их в до сокрушения такого. И это такой духовный педагогический прием своего рода. Потому что святые отцы говорят, что если покаяние недостаточно в человеке, то грех, он потом возвращается. Или человек возвращается на грех. То есть, покаяние должно быть полным. Когда человек а когда полное покаяние говорят, а как узнать, что вот ты действительно покаялся? А ты узнаешь это из того, что тебя к греху не манит, не тянет к нему. Или вообще ты он тебе ненавистен становится. Но это уже, так сказать, как слову, но все вот это связано с этим текстом. И в этот раз Иосиф их зовет есть хлеб в его дом. И тут мы вспоминаем еще, тут дважды говорится вот в этом тексте, что они поклонились до земли. да, И мы вспоминаем, э, значит, э, сны Иосифа. Причем они в первый раз приходили поклонились и сейчас поклонились, но в первый раз Вениамина с ними не было. И вот толкователи говорят, что сейчас, э, поскольку отец, он же согласился, да, что Вениамин, то есть его в лице Вениамина как бы Иосиф, Иаков приходит. А с другой стороны, Ирахиль уже умершая. Тоже Вениамин, вот как от лица родителей. тут Там первый сон был, что просто братья ему поклоняться Потому что сказано, что он с братьями вяжет снопы. И вдруг все снопы братьев кланяются его снопу. И это было в первый раз. Хотя не полностью. А сейчас уже все братья приходят, все снопы как бы кланяются. И еще в лице Вениамина и мать и отец кланец. Вот эти сны исполняются. Вот Иосиф расспрашивает об отце, здоров ли он. Еще жив, слава Богу. Ну, естественно, возраст почтенный. Он беспокоится за его жизнь, чтобы увидеть ему. Потому что вот то, что он не чаял уже происходит, братья приходят, Вениамина приводят. Он, видите, его реакция указывает на то, что у него была искренняя такая любовь к брату, своему он не может сдержать слез, и потом возвращается, и сказано, подали ему особо и им особо и египтянам тоже особо. Почему? Потому что Иосиф, Иосиф относится к высшей касте, и э, в Египте было принято, что они не могут с низшими э, кушать, э, значит, трапезничать. А евреи э, вообще, собственно говоря, тут написано, потому что это мерзость для египтян, да? А сами египтяне, не, то, что, не только высшие касты, но и средние, они не могли и есть евреями, потому что... Э, Считалось это мерзостью, но толкователи говорят э, по-разному. Во-первых, э, во египтяне были земледельцы в основном. И вот э, эта культура земледельская, она считалась такой высокоразвитой. И общество земледельское более высокоразвитое, чем пастухи, чебаны, намады, которые вот как по древним таким, по простым обычаям переходят с места на место. А эти вот они культурно живут. Но, кроме того, животные некоторые считались божествами у египтян. Допустим, бык и коровы. Вот. То есть, Азирис почитался в образе Аписа, ПК, а Азиду чтили в образе коровы. А это были жертвенные животные. Ну и жертвенные, они питались им. И вот, как бы... Для египтян это была вот мерзость, поэтому говорят, еще по этой причине. И вот в 33 стихе сказано, что сели они по первородству. Толкователи говорят, что это Иосиф их посадил. И почему они сказано, и дивились эти люди друг перед другом? Потому что он сам сажал их. Вот, то есть, они думают, ну, какой прозорливый человек. Узная их, он их сажал О, по старшинству. А преподобный Ефрем еще говорит, что он ударял в эту чашу, которая вот сейчас будет вложена в мешок Вениамина, он ударял в эту чашу и называл имя, кто должен садиться по последовательности. И они, естественно, были очень удивлены, что он человек. Фараон, практически, да. И это приписали дару такой прозорливости его. Кушине посылались по мысли толкователей в пять раз больше. Почему? Потому что одна доля, как всем братьям Вениамину, доставалась. Одна доля от Иосифа, одна доля от его жены Осинефы. И по одной доле от Ефрема и Моносии детей Иосифа. Ну и заканчивается, и пили, и довольно пили они с ним. Тут есть толкование святых отцов, прямо они вспоминают о э, питье Ноя, о, о том, что апостолов обвиняли, что он, они напились сладкого вина, о том, что э, в пророчествах о Христе сказано, что он, что он как будто обнажился, как будто будучи пьян. Вот эти, э, вино и страдания, они... Здесь как-то вино, страдания, благодать Святого Духа здесь вот как-то связываются толкователями, хотя я не буду вам зачитывать, там очень достаточно долго и, и сложно. Вот такие есть еще параллели.